Добрый день, господа! С Новым Годом вас! Ну вот, э, Кабинет Министров дал повод записать видео. Изменил порядок организации и ведение воинского учета призывников, военнообязанных, резервистов. Этот порядок уже был. Вот, э, ну да, не было на моем канале э, подобных видео разъяснения этого порядка. Но вопросы, которые я раскрывал, они в части касались, как проходит, ну, эта организация и ведение этого воинского учета. Смотрите, в СМИ много шуму. Блогерская, как, скажем так, тусовка, из которой я на время выпал, да, ну, скажем так, начала угрожать в первую очередь людям, которые находятся за границей, что вот там вывезут привезут, вернут поставят в строй э и так далее вот. все это конечно не соответствует действительности э очередная волна хайпа она пройдет э ну, свое видение ситуации я сейчас расскажу не буду я по всем параметрам так сказать по всем пунктам проходить достаточно объемный этот э порядок да, да, он в принципе и был не маленький там на 89 страниц, включая с этими приложениями, да, там, как выглядит повестка и так далее и тому подобное. Остановлюсь я на том, что конкретно меня просили разъяснить, да, ну, мои, скажем так, подписчики постоянные, ну, не знаю, как называть, не клиенты, но люди, которые ко мне иногда обращаются за каким-то советом, помощью, в первую очередь, да, их интересовали полномочия дипломатических и консульских представительств Украины. Это касается, да, тех людей, которые находятся за границей. Вот, смотрите, очевидно, что многие мои коллеги, ну, журналисты, я про них вообще молчу, не читали этот порядок в предыдущей редакции. Так вот, по моему скромному мнению... Ну, ничего не изменилось, только формулировки, да? Ну, посмотрим, как это будет, конечно, исполнять. Многое зависит от исполнителей. Почему? Потому что сами, сами исполнители, которые идут и исполняют эти постановления, они зачастую их не читают, а делают только то, что на, на раде, да, так называемых совещании сказал начальник. Такое ощущение, что только начальник имеет доступ к этим... Нормативно-правовым актом Да, так раньше и было То есть раньше нормативно-правовые акты Когда не было интернета Печатали в газетах Ну я это время застал В газетах и естественно подписка На газету была у кого? У руководителя То есть приносили на предприятие газету Он эту газету брал, подшивал Понятное дело какие-то предприятия Которые Ну вот да Какое-то предприятие торговое они не подписывали никакие эти газеты, в которых печатали эти нормативно-правовые акты. Подписывали какие? Ну, там, какие-то связанные органы местного самоуправления. Подписывали эти газеты какие-то коммунальные предприятия. Вот, То есть, из, из этого повелось так, что все... А что скажет начальник? Вот, вот по этой причине и ну, основная масса населения нашего... да? хромает правообразование. Почему? Потому что доступа к этим, я же повторюсь, нормативно-правовым актам не было ранее. Теперь он есть. И я рад, что уровень правосознания людей растет. Вот. В некоторых случаях даже и меня тут в комментариях пытаются поправить. Конечно же, я не буду сухо дефинициями тут разбрасываться, но, например, вот новая новый пункт 52 да раньше это был пункт 57 что в этом пункте такого страшно вот написано смотрите сприяют повернение висково завязанных то резервистов в украину в разе проведения мобилизации там военный час в особый период то есть это в новой редакции эти консульства да назовем их так дипломатические учреждения Содействуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время. Ну, то есть, содействуют, не возвращают. Кто будет их возвращать, это отдельный вопрос. И как и будет ли, и возможно ли это. Это в каждом конкретном случае. Но я вам так скажу, без уголовного производства это практически нереально. Вот. А просто не получил повестку не явился, не сообщил какие-то данные в военкомат, или там не стал на учет, это административная ответственность. Понимаете? То есть э, оснований правовых для того, чтобы содействовать возвращению нет. Ну как они могут посодействовать? Ну выдать удостоверение гражданина Украины для возвращения гражданина в Украину. Если он потерял паспорт. Это их прямая обязанность. Вот и все. Или там продлить сроки действия заграничного паспорта, или э, какие-то консульские услуги оказывать, там э, заверять копии и так далее. То есть, учитывая то, что они там сейчас изменения внесли и поставили в обязанность ведение военного учета, то, как правило, это будет способом для того, чтобы ну, этим манипулировать. Вот тех, кто за границей и вообще хоть раз обращался в эти консульства. Ну вот смотрите, у меня клиенты, да, которые записываются, там, сделать доверенность для меня, чтобы я какие-то там действия совершил, или что? Они занимают туда очереди, это еще попробую найди способ, то есть там, телефон не работает, прием не ведется, попасть туда нереально, то есть люди находят все-таки способ, да, более-менее, я не беру за, там, может быть, в Дубае, там, это проще сделать, или где-то, там, в Канаде, или в Штатах, я беру про Европу. Вот попробуйте где-то в Германии, в Италии, в Испании прийти вот так сразу с ходу в консульство и сделать какие-то дела. Да нет, скорее всего это будет отложенная какая-то очередь. Они там и так завалены работой. Вот. И им еще нагрузили вот это ведение военного учета. Да поверьте, будет это все спущено на тормозах. Я вам еще раз говорю, вот сейчас это пункт 52. Вы откроете действующую редакцию, которая действовала, да, ниже 2 числа как опубликовали, и просто не изменилась на сайте Верховной ради еще до сих пор старая редакция. И вот э, в старой редакции э, было то же самое, только пункт был 57-й. Написано, сприяют повернению висковых забавязанных в Украине в разы проведения мобилизации того военный час. Понимаешь? То есть, ну что? Ну чуть-чуть изменилось да? Чуть-чуть изменилась формулировка. То же самое. Но там было еще, смотрите, что было. Было обеспечение, заб... не на украинском, забеспечивают прибуття до места проживания на территории Украины граждан, которые достигли полнолития и не имеют отсрочки, або не від от призыва на строкову військову службу для прохоження призывной комиссии. Так было же хуже. Ну, ребята, ну извините, ну, чего же вы не поднимали хай? Я в некоторых моментах, в консультациях, да хотел даже было и написать, в принципе, разработать механизм, по которому людей могут возвращать, можно. Но это, скажем так, серьезная дипломатическая работа на международном уровне. То есть, например, должны э консулы, там, дипломаты, послы и так далее договариваться с другими государствами, да, чтобы они, например... Не давали разрешения на работу гражданам Украины без этого воинского учета, без консульского учета. Чтобы они им там не оказывали, не давали возможность получить медицинскую помощь, образование и так далее. Статус там временной защиты не давали. И тогда, да, люди будут приходить. Но на данном этапе люди, как правило, что? Те, у кого есть возможности, ну те, которые не сидят на государстве, не уехали, знаете как чисто сидеть там э, на шее другого государства, то, поверьте, у них есть возможность вообще не появляться в эти консульства. Вообще не появляться. Поэтому, э, ну, не так страшно э, это все. То есть, для тех, для граждан которые, Украины, которые находятся сейчас за границей, по сути, ну, что изменилось? Изменилось то, что э, за то, что человек не становится на этот э, консульский учет, э, это является нарушением правил э, воинского учета то есть кроме этого порядка ведения организации есть еще правило это вот э, приложение 2 к этому порядку если вы пролистаете самый низ почему-то многие не пролистывают, не знаю и вот э, там указано, что э, э, лицам, которые в, э, вы были в 7-дневный срок, с дня прибытия в новое место проживания с паспортом гражданина Украины, необходимо явиться э, и стать на учет или в территориальный центр комплектования социальной поддержки, или в заграничную дипломатическую установу, которая организовывает и ведет все. Вот это вот теперь смотрите: все, кто вот уехал и не стали на учет, туда фактически вы, получается, совершили административное правонарушение. Все, то есть понимаете это так, ну, это административное. Смотрите, вот этим вот э, заграничным дипломатическим установам не дали права составлять административные протоколы. Но я не знаю, каким образом вас привлечь к ответственности. Что? В командировку, э, командировать этого начальника территориального центра к комплектования и социальной поддержки, для того, чтобы он каждого конкретного там где-то за границей побегал. И составил на них протоколы и постановления о нарушении, да? Ну, то есть, не будет это работать. Или будут сейчас изменять. Вот сейчас, как правило, пересечение государственной границы. Сколько уже было изменений с начала военного положения? Так и этот порядок. Его будут изменять, дорабатывать и так далее. Но, как я уже говорил, исполнители его не читают. Они ходили по дворам. Вот, да, новое. Я сам офигел. Вот извините за некультурное слово. Я увидел подворовой обход, я взялся за голову, думаю, е-мое, ну это все. Ну, это уже я не знаю, ну ни в какие рамки это не лезет. Ну какой подворовой обход? О чем вы? Ну, ну, у нас же ж свободное государство, демократическое. Народ! Ну, вот я, вы, да, мы, источник власти. Понимаете? А это какое-то постановление. Ой, ну о чем речь, да, ну. Понятно, ну, я, я честно говоря, я не понимаю тех людей, которые пишут это все. Если человек не хочет брать в руки оружие, да, по каким-то причинам, боится, не хочет, не умеет, там, под влиянием общества, по понятиям, да, ну, или каким-то другим своим, там, убеждением совести, да, или религиозным, ну, не заставит государство его воевать, становиться на учет и так далее, и тому подобное. Что? Этому государству нужны переполненные тюрьмы, люди, которые будут на условных сроках. Я только единственное могу понять, что да, может быть это э, каким-то образом э, увеличит поступление в местный бюджет путем наложения этих административных штрафов. И то, ну вряд ли, Но ну, это вообще мизер, это капля. Да это, ну я не знаю, каждого второго надо оштрафовать. Поэтому Ну что еще я увидел? Да, здесь идет большая имплементация взаимодействия автоматизированных средств обмена информацией с разными реестрами. С ДИ. Но это было и в прошлом порядке. Друзья, просто ну не читают. Ну и коллеги мои, ну мне стыдно за некоторых. Вот раздувают щеки, в заголовок там украинцы повернуть в Украину. Там постанова такая-то Ну не, не поверну Ну вот не, ну, не верну Нере, Нереально, практически невозможно Вот, это если Вот у человека будет добрая воля Тогда да, тогда может он скажет Знаете, вот приняли постановление Все, не буду я Ну там есть некоторые, да, ребята Которые там сидят И, и межуются А, и тут плохо стало Не привык, там не устроился и так далее А пойду воевать ну, то есть, это вот только на таких людей может быть рассчитано. Поэтому, ну, вот как-то так я разъяснил, немного эмоционально. По отдельным другим пунктам, моментам, я еще запишу некоторые моменты. Это вот касалось людей, которые находятся за границей. То есть, формально, вы, ну, вам нужно идти и становиться на учет. Если вы не стали на учет в этих консульских установах, то да, это нарушение правила. Правил воинского учета. Да, за это предусмотрена административная ответственность. Вот, да. Но за это в тюрьму не, не сажают. Вот. Да, я же говорю, даже протокол им не дали полномочий составить за это протокол. Как? Вот и все. Поэтому подписывайтесь, кстати. Я в этом году планирую ну, хотя бы раз в неделю видео все-таки какое-то выпускать. Вот, благо, кабинет министров, вот видите, под елку подарок положил, и я сразу активировался. Всех с Новым Годом. Вот, глобально ничего не поменялось, просто они некоторые вещи, которые, которых не было, они прописали. Вот, например, этот подомовой обход, под, подворовой. Они и так же ходили по дворам, ходили, квартиры лезли, лезли, выдавали эти повестки, все просто сейчас прописали. Подключили сюда еще больше нагрузку дали для э, органов местного самоуправления. То есть, дали им там, прописали, что дополнительный оклад. Прописали ответственность для них, кто... Ну, то есть, немного ужесточили. Сейчас что произойдет? Э, там э, сроки подачи этих э, актов сверки, то есть, э, до 1 февраля есть. То есть, они сейчас просто активируются до весны, Почитают, походят Я думаю, что вот Март, апрель Оно все опять спустится на тормоза Наберут, может быть, опять Мобилизационный какой-то людской ресурс Тем более там в этих СМИ Пишут, вот, наступление и так далее И тому подобное То есть, скорее всего, сейчас Еще немножко поднажмут Еще кого не нашли, найдут Вот, кто не пришел, придет И все, и войско будет у нас Укомплектовано так вот, как они планируют, то есть, ну, более-менее, у них, поверьте, вот так работает, если вы зайдете в военкомат по какой-то вот вашей э, надобности, да, не просто вот они вас, когда они вас вызывают, тогда да, вы там стоите, ждете, а когда вам что-то надо, да, то поверьте, вопрос решить нереально, вы будете стоять там в очередях, за, на месяц вперед записывают и так далее, и тому подобное, то есть, более-менее они обрабатывают тех, кто вот, как бы, новый потенциал, вот. А с э, теми, кто Попадает вот так там да, Прийти там отсрочку с, Те же студенты Месяцами это все оформлялось То есть за месяц, не то что там день в день Через день, неделю, нет Это когда им надо, тогда будет быстро Вот, ну и то они набирают Ну также же определенное количество людей Набирают, пока обрабатывают Эту информацию, это все человек Часы, поэтому Не будет такого, что сейчас всех поставить в ружье В ружье, конечно Такая цель может быть у них есть. Но, тем не менее, много людей, которые нигде не бьются ни по каким реестрам. Хотя вот сейчас, ну, возьмут они доступ к реестру территориальных громад, там где кто зарегистрирован. Да? Но, опять же, разнести всем повестки, застать дома, подписать и так далее. Это все такая же работа ножная, как сказать, в поле выходить и так далее. Автоматом это все не происходит. Через Дию, когда там это сделают, когда оно заработает, чтобы можно было самому там, через Дию, да, чтобы не стоять в очереди, отправить свои данные. Пока этого нет. Появится, я запишу видео. Подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего.